Всем привет, мы на битве гладиаторов и вот самый главный организатор. Деритесь на смерть! Или умрите. Вот самый главный претингент, красная машинка, Редди, но ему уже надоело драться за свою свободу и за обман главного организатора, и он решил организовать свой побег. Но другие гладиаторы про это не знают и пытаются его уничтожить, а он тем временем добирается до основной стены, где ждет его товарищ, который поможет ему через нее перебраться. А вот и он! Вот так вот мы перебрались через главную стену, и нам осталось всего лишь навсего немножко прокачать себя, добраться до своих старинных друзей и освободить всех остальных гладиаторов. Но продажные наемники хотят нас поймать и вернуть обратно на арену, получить, естественно, за это денежку. Мы с вами должны все сделать для того, чтобы раз и навсегда покончить с этим злыми битвами гладиаторов и спасти всех остальных ребят, которые волей-неволей туда попали. Ну вот, на пути у нас уже нефтяные вышки какие-то попадаются. И обратно мы прокачиваем себя. Ведь нам нужно как можно быстрее добраться до наших друзей. А вот по пустыне, кстати, без хороших шин и хорошей подвески проехать будет тяжело. Он видели, сколько много вот валяется разных машин, погибших здесь, которые приехали здесь, э, приехали сюда с плохими шинами, а вот мы подготовленные водичку с собой взяли, так задумано а вот для чего еще водичка нам пригодилась вот, запас пополнили заодно и выбрались из пещерки да наемники наемники но не какие то слабенькие ведь опыт участия в битвах гладиаторов дает о себе знать а тут еще и прокачка всякая металлические бомбера тяжеленные. вот мы вернулись куда мы вернулись какой-то забор и чуди какой-то. Это, наверное, самый главный их наемник был. Так, нужно немножко освежиться. Да, вот, пусть они проехали, освежились. У нас все хорошо. Опять какой-то наемник. Но у него парашюта не было. А у нас был. Вот мы добрались до города и наши друзья уже где-то перед нами. Мы сейчас с ними договоримся. Вот что, мы к ним полетим на самолете, они прислали к нам самолет. Привет, друзья! Нужно разобраться с этим злым организатором, негодяем, султаном, как его там еще назвать, я не знаю. В общем, вот на тебе, получай! И опять мы в одиночку деремся с ним. Много друзей у нас в помощи, но решающая битва у нас все-таки один на один. Ну, не совсем один на один, потому что у него-то есть охрана, а мы одни. Но мы прокачаны и так разбили. Свободны все машинки. Ура! Победа! Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые выпуски. Пока-пока.